подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня он расскажу о том, как легко и быстро набрать 30 килограмм за месяц. Это я не про данный момент, а про момент, когда я начала лечить свои болячки в голове и начала пить лекарства. До этого момента я весила примерно 48 килограммов. Когда я начала пить таблетки, у меня начал расти вес. И он начал расти довольно резко. И за месяц я набрала 30 килограмм. И, в принципе, это могло быть всей историей, если бы э, у меня не началось от, отторжение, да, внутреннее отторжение своего тела, потому что я не могла поверить, что столько лет диет и как бы... Всяких тренировок коту под хвост ушли всего за месяц. Это было просто ужасно. Потому что это было не естественное да, поправление, да, располнение, а располнение за счет того, что у меня случился гормональный сбой гораздо более высокого уровня, чем был до этого. И этот гормональный сбой неминуемо случается у всех, кто сидит, допустим, на сироквеле, на респиридоне. Но к в большинстве случаев, если ты пьешь нейролептики, у тебя случится гормональный сбой, и ты поправишься. И тут будет вопрос в том, как принять свой вес, как научиться с ним обращаться, потому что э, многие, кто принимает нейролептики, знают о том, что если ты резко поправляешься, потом очень сложно принять то, что ты не влезаешь в свои любимые вещи, не можешь пройти там, где ты проходил раньше... Много времени я потратила на то, чтобы ужиться с этим телом и, в конце концов, вообще не париться насчет веса. Как бы, да, я хочу похудеть, потому что я знаю, что это, во-первых, полезно. Мой вес должен быть примерно 56 килограмм для того, чтобы я себя нормально чувствовала по соотношению веса и роста. И у большинства людей так, потому что, когда ты постоянно худеешь, худеешь, худеешь, худеешь, ты постоянно думаешь, что ты толстая. Но на самом деле ты худая. А когда ты набираешь вес и потом к этому весу привыкаешь, ты понимаешь, что всем на самом деле похрен на то, сколько ты весишь. Не похуй, только тебе. Как бы вот и тебе и, возможно, тому, с кем ты живешь или кто тебя любит. Тут становится все ясно, в общем-то. Без всяких лишних вмешательств. Резкий набор веса зависит в большинстве своем от лекарств, а не от. От того, что ты делаешь и что ты жрешь. Потому что я почти ничего не ела, когда принимала лекарства. Я в день выпивала два йогурта и ела одну булочку. На ночь у меня была бутылка полтора литровой воды. Это все, что я ела. Это подтверждает еще опыт моих знакомых. Когда меня осматривал врач в стационаре, он э, смотрел на растяжки и спрашивал, были ли они розовыми. А розовыми они были как раз, когда я резко набрала вес. Потому что когда ты набираешь вес или худеешь постепенно, кожа привыкает к этому и стягивается. Или растягивается наоборот, но растяжек таких не оставляет. Поэтому он направил меня на анализы, которые я до сих пор не сдала. Вот, и по-хорошему надо проверять кортизол. И когда я пройду эти два анализа, я пойму, дело все в кортизоле. Или в том, что мне пора как-то слезать с лекарства начинать ходить на фитнес. В принципе, я и так, и так хочу начать ходить на фитнес, но проблема вся в чем? В кэше. Я, наверное, не буду рассказывать о своих переживаниях на тот момент, когда я потолстела, о том, что мне совсем не хотелось выходить из дома. Но обострились эмоции, и я постоянно вот смотрела на себя в зеркало, и просто мне хотелось завесить все зеркала, потому что не мое тело. Как я выглядела до этого, вы можете увидеть его в фрагменте видео, где я меряю юбочку с Алиэкспресс. И я бы хотела, чтобы вы написали под этим видео в комментариях, случался ли у вас опыт приема таблеток. Я знаю, что у многих моих подписчиков тоже есть ментальные заболевания, и они принимают лекарства. И мне бы хотелось узнать, у кого тоже вырос вес, и как вы с этим боретесь, потому что я чувствую большую потребность, большую необходимость в том, чтобы снизить свой вес. Если вам удастся в этом мне как-то помочь, это будет очень здорово. И тогда я потом запишу когда-нибудь видео о том, как я похудела, и буду уверена, что это видео сможет хоть кому-то также помочь. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, делитесь моими видео с друзьями, подписывайтесь на телегу, бусте. Кстати, спасибо моим бустерам, которые помогают мне делать клип своим спонсорством, и я желаю вам не только хорошего настроения, но и принятия себя таким, какой вы есть, чтобы вы становились только лучше и становились такими, какими вы хотите быть. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!